Как научиться мечтать масштабно? Мне вот все время хочется спросить, а зачем вам мечтать масштабно? Ну, а зачем вам мечтать масштабно? ответ на этот вопрос какой? Я слышал, это очень помогает. Я, у меня есть гипотеза, что когда я буду мечтать масштабно, мне будет легче с чем-то справляться. Но так как я не могу научиться мечтать масштабно, то поэтому, наверное, я так мало зарабатываю, поэтому я, наверное, так мало имею в жизни, поэтому, наверное, вообще моя жизнь такая вся не очень. Просто я знаю, в чем причина, я не умею мечтать масштабно. Как мне научиться мечтать масштабно? Боюсь, что масштабные мечты могут не помочь в этой ситуации, и сам вопрос не имеет э, того ответа, на который вы рассчитываете. Когда вы спрашиваете, как научиться мечтать масштабно, это говорит о том, что вы чаще всего ищете причины этого не делать, потому что то, что, как вам кажется, да, масштабное мечтание, не так и сильно вам в жизни необходимо. Кстати, зачем вам мечтать масштабно? Задайте себе этот вопрос, а зачем мне мечтать масштабно? И в ответе на этот вопрос вы увидите то, чего вы не хотите в своей жизни, и то, чему вы ищете объяснения, отмазы, препятствия для того, чтобы это в жизни не иметь. Такой вот грустный ответ про масштабные мечты.